как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Еще одно пояснение по стабилити. Сразу хочу, наверное, принести извинения всем верующим в стабилити, чьи чувства я задел. Потому что, в принципе... Со стороны это действительно, наверное, выглядело так. Давайте сегодня еще одно пояснение я дам, тем более я пообщался с участником Стабилити, он мне некоторые вещи рассказал. Во-первых, я, наверное, как и некоторые другие участники сообщества PRISM, могли, возможно, подумать, спроецировать такую модель, что ЦОЙ, Равно стабилити. Или Цой плюс Кастаныч равно стабилити. Но я вот лично я за себя скажу. Я упустил один момент. И действительно я вот этот знак равно. Я его и поставил. И почему-то я думал, что Цой это чуть ли не первое лицо, которое есть в стабилити. Он чуть ли не главарь-основатель. После Кастаныча там идет. Но на самом деле оказалось не так. Цой это обычный участник. И он просто так продвигает монету. Он просто так продвигает монету, и тем более по тем участникам, которые иногда в Четландии или в Нейро тоже пишут, что все говно кроме стабилити, мы только крутые перцы продвигаем монету, я почему-то их тоже приписывал в шайку Кцую, возможно, они из этой шайки и есть, но почему-то по ним я судил саму структуру, не знаю, давайте, команду, стабилити, я вот по ним и судил. На самом деле это оказывается, что не так, и там есть здравые ребята, которые действительно занимаются делом, а не как вот некоторые олени, бегают по чатам, что-то там кому-то пытаются доказать. Тем более даже не являются блогерами Вот я могу для себя оправдание такое ну, сказать Я блогер, мне контент надо пилить А там люди просто бегают, не пойми чем занимаются Возможно хотят рефералочку срубить Как бы тоже такой момент есть Давайте сразу о стабилити. Я не отказываюсь от своих слов, что это доверительное управление. Это им и является. В зависимости от каждого участника есть разный уровень доверия к основателю стабилити. Вот, например, мой собеседник, он очень сильно верит этому основателю. И вот уверен, что все будет хорошо. Но в разговоре с ним я понял, что когда зовет людей он в стабилити, он не говорит, как я вот у Цоя на стримах слышал, что есть Кастаныч, и он гарантирует то-то, то-то и то-то. Мой собеседник, когда кого-то зовет, он не ссылается на третье лицо, он берет ответственность на себя. Он под свою личную гарантию приглашает людей, он уже будет понимать, что это его репутационные издержки какие-то, и он, естественно, свои обещания будет выполнять. Если бы все так делали, то это бы вообще очень крутое сообщество было. Ну, насколько мне пояснил, в стабилити есть обучение, в стабилити о рисках предупреждают, участникам рассказывают, что это из себя представляет. И, в принципе, если люди осознанно туда приходят, то ничего плохого я к ним не имею. Да я, в принципе, и не имел ничего плохого. Весь мой посыл в предыдущих роликах, возможно, не такой заметный, но он был вот как раз-таки к этим продвиженцам, которые пытаются натянуть на себя одеяло и говорить, что все давно вокруг них, а они в стабилити только продвигают криптовалюту призм. Хотя, еще раз повторюсь, кричать не значит делать. Знак равно тут ставить не надо. Хотя модель стабилити, насколько я ее понял, она действительно продвигает монету призм. Но риски там, повторюсь, еще раз присутствуют. И хочется обратиться к призмачам. Ну, к призмачам не буду обращаться. Вы там каждый для себя решаете. Вступать вам в это стабилити, не вступать. Возможно, вас там даже не примут в это стабилити. Я бы лично тех, у кого уже есть призм, не принимал. Если бы я вот был участником, основателем стабилити. Хочется обратиться к вот этим, которые в чатах бегают и зазывают всех в стабилити. Вы для чего это делаете? Насколько я понимаю, стабилити позиционирует себя как команда, которая продвигает криптовалюту призм У вас есть инструмент, если вы в него верите, если вы верите в эти гарантии То зовите новых людей с полей, зовите тех людей, которые еще не слышали о криптовалюте призм У вас же есть, вам дали инструмент с гарантиями вашими Что человек не потеряет свои деньги там, в течение года или какого-то другого промежутка времени Зачем вы приходите к тем, у кого уже есть криптовалюта призм, и пытаетесь продать им идею призм? Вас ваш лидер плохо обучил или что? Тем более, если бы ко мне, к призмачу, который уже проникся этой идеей, пришли и предложили стабилити, вот лично я посидел и подумал, я бы отказался. Знаете почему? Да потому что я верю в криптовалюту, эту призм, и мне никакие гарантии не нужны безрисковые вложения да я все риски осознаю и я уверен что команда человек с которым я сегодня говорил она будет обучена как минимум до моего уровня потому что я не говорю что я спец во всем но смотря на некоторых людей я понимаю что там вообще ничего нет никаких знаний я уже все риски осознаю и я ценю монету призм поэтому мне не надо никакой стабилить я и так без всяких стабилити буду ее выкупать А у вас инструмент вот как раз таки он создавался Как мне его сегодня продали Для того чтобы продвигать криптовалюту призм Потому что некоторые вот не умеют продвигать Говорят вот я график показываю там вниз вниз вниз на что звать в призм Вот те люди которые проникли с идеей Которые поверили в гарантии Они и продвигают призм через стабилити а вы не петушитесь в чатах, не каркаете, бегаете, вот мы самые крутые, а все вокруг нас, кто не с нами, гандоны. А занимайтесь делом, раз вы такие крутые, а то вся ваша крутость только в чатах в виде переписки видна и все. А вот такой посыл. Еще раз извиняюсь, что а, приравнял Цоя ко всей команде стабилити. Как показывает практика, там есть действительно люди, которые работают, у которых нету даже времени в чатах сидеть. Ну, акцию, да, в принципе... чё, какие там претензии? Просто, ребята, не тяните на себя одеяло. Мы уже видели этих И за Харкинов, которые говорят, вот я ролик сни снимаю каждый раз про призм, курс вверх растет. Блять, ну, клоун. Милега, который 3 бакса там сделает. Ну, не становитесь просто такими клоунами. Будьте адекватными ребятами, и не надо возвышаться над другими людьми, и люди к вам только потянутся. Тем более, если вы строите структуры в стабилити, для получения там, реферальных, для заработка. Это же только вам на пользу пойдет. А еще будет действительно развивать криптовалюту призм. И э, все сообщество вам спасибо потом скажет, если будет действительно годный результат результат. Но не забывайте о том, что есть и другие люди, что не только нищеброды есть, как выразился Цой, которые пришли на 30% в месяц. Хотя отцой надо вспомнить, насколько он пришел в спейсбот. А есть люди, которые выкупают монету с биржи и держат у себя на кошельке, но которых нет в стабилити. А всех под одну гребенку, но это же не дело. В общем, успехов вам, ребята, во всех ваших начинаниях, а у меня все.